В дебаде ДИКАЗАБА Непременное качество Крутые персонажи Футболки Макс Экстрим На wildberries.ru проиграли, конечно Но их я вшатал Снегурках, они же жетон Пойду в лохотрон закидывать Вот он стоит, вон чечвик И заманивает, падла Чуть на не наступил. Не удивлюсь, если потом ради жетона придется вообще всех убить. Я ну, я могу. Все зависит только от степени озлобленности и температуры пригорания профессионального. Э! Ферс! С ферзихой! В очередь стоите! А так и думал, как не подхожу всегда свободно. Странно почему. Ладно, закинем кровные жетончики. Давай, шайтан, машинка, давай! Мне нужен танк! Всего остального у меня и так с лихвой. И... Спасибо. Спасибо. Я в бою мог даже не стрелять, чтобы столько заработать! Вот тебе еще один жетон, давай, давай танк, сюда! Аппарат бездушный. Давай, давай. Сугроб. И кто? Танк! Ура! Здрась! Чего? Угу. В аренду, да? В аренду! Ты все кровью и потом, это же тон в сраты зарабатывал, был команду, убил, а мне в ряду. Ну что ты кредит оформите? Пучку в залог. Зресть. А, блин, сорян. Я рекламу не допоказал чуть-чуть. Непременное качество. Крутые персонажи. Футболки Max Extreme на wildberries.ru. А вот теперь все. Да-да-да, у меня целый жетон есть. Нет, нет, нет. Только подошел, уже вынюхал, падла. Нажми красный. Я тебе сейчас на табло кирпичом нажму. Второй он меня. Смотри у меня сколько бесполезных, херомоды все валяется. Сейчас из этого жетонов понаделаем. Эрис. Девес. Все. Две бесполезных хрени. Поменял на две еще более бесполезных хрени. Ну давай, сделай из этого что-нибудь полезное. Всё, давай. Показываю, что у тебя там внутри. Дай танк. Прыг, прыг. Поньк. И. Угу. Ну, уже лучше, чем в прошлый раз, конечно, но все равно мало. Давай, давай, давай. Прыг, прыг, прыг, прыг. Шмяк. Ну. Вот он! Опять, да? Ладно, у меня еще один жетон есть. Ну ты хоть нормальное, напрыгай что-нибудь. Уж что если целый танк не вывозит, хоть что-нибудь полезное, дай. Угу. Асбестовая, мод. Очень полезно. Зачё ну, себе этого мотай! А, меняем лом на монеты давай. И это тоже. все. Да я нажал на красную кнопку, давай уже, прыгай! Прыгай, давай, прыгай до танка прям, давай, прыгай! Сейчас за тебя прыгаешь, что ли? Труба Ну? Тебе сейчас большой реком... Да нажмись! Мало то, что все жетоны мои сажал. так что и заедает, не запускается. Лохотрон обезьяни, Дай танк уже! Я что первый раз не понял, куда тебе это намотать. <пи> да, мать, снова здорово. 11 денег я хожу, да, за жетон отдай. <пи> два штуки. Ну еще у нас вон пубрякушек разноцветных дохренищей. Сейчас поменяем. Этих вот на вот этих. И вот этих вот на вот этих. Все, получилась кучка. ее меняем на жетон. И туго три штуки. А, я, конечно, индейец. У меня это бездушная железяка, часы жизни на бузы разноцветные выменивает. Дожились. Патефон бездушный. Дай танк, пожалуйста, пожалуйста. Даже две недели тут живу. Не брил, не мылся, дай танк. И по песочку покатаю немножко. Покатаю немножко, а не серый немножко, я за нее танк не куплю. Давай еще прыгай. Тогда я раз выше прыгай, чтобы через трубу перепрыгнул. Потому в доме ничего хорошего нет. Учебная брошюра. Научись танк делать! И бумажки всякие, которым только вытирать все. Опять в дом. Ну Что такое? Рациональная боевая укладка. Посылатель простонародье, да? Спасибо. Как нет больше ресурсов? Какие 51 минута? Ресурсы нужны много! Зачем я по вашему жетону буду выменивать? Где взять жетон? Где... Снегурка! Да-да-да-да, мать, здорово, здорово. 12 день, да, я знаю. Да дай сюда жетон, дай же... Че, уничтожить без струны? Да легко, берем гв 2 и поехали убивать. Все, давай. Сейчас приду, дай жетон, который укрей. А? нормально. струны есть, аж три штуки. Ну, к Режабелю ехать бессмысленно. На горку полезем. Там они чаще всего бегают. Ну, где вы есть, алло? Пока доехал, одного уже убили. Вот он, вот он. Ну. Все, красавчик, быстро сдох. Теперь я где-нибудь, надо меня тоже. топиться быстрее, чтобы в попасть. Так, там жетон. Да-да-да-да-да, дай жетон. Все, отдала. Все, спасибо, пожалуйста, мне срочно нужно идти, я давно не нажимал, давно-давно. Давай прогрузись ты уже, прогрузись, пожалуйста, мне кнопку надо нажать, всего лишь одну кнопочку. одну, Один жетон, одна кнопка, быстрее, ну давай, молодец, давай, прыгай, прыгай, прыгай, прыгай, прыгай уже. <coughs> Нет, водички попить надо, во рту пересохло. Давай, давай, родненький, давай, дай танк. день этого новогоднего радостного мероприятия подбираем зеленые фабрикушки белые камушки желтые камушки пиринки уже подобрались да? значит поменяем камушки на вот эти камушки а эти вот на вот эти вот эти на вот эти Конечно, чем еще заниматься в этот дивный пятничный вечер после работы? Конечно, два часа перебирать бусики. И берем жетоны. Три штуки. В одни веселые счастливые руки. Все. У нас теперь четыре жетона. Приступим. Я даже не буду. Да я нажал уже красную кнопку, и я не буду загадывать, что должно выпасть. Все, автомат. Ты вершишь свою судьбу. А, мне он уже не поможет, я уже на полу сижу. У меня уже на ламинате копченое пятно. Это уже соседи дым чувствуют, Сейчас пожарку вызову. Улучшенный прицел. Я уже прицелился, я уже знаю, что мне делать. Я тебе сейчас весь воздуховод продаю, да. Еще раз, не перепрыгни мне через трубу, я тебя продую. Молодец. Не, ты этими кредитами от меня не откупишься, тварь. Теперь ты будешь разговаривать не со мной. Теперь ты будешь разговаривать с Федором. Что, Федя? Пойдем поговорим с этой тварью!